и опыта в других компаниях. По традиции мы это делаем таким образом, чтобы каждый участник мог получить опыт разных отраслей, из разных сфер. И мне кажется, у нас это получилось. Очень здорово. Приятно всегда радует получать обратную связь. И сегодня один из участников поделился своей историей. Он сказал, что шел сегодня на площадку этого мероприятия и хотел немножко поработать. Но у него не нашлось у него на это время. Наверное, это самая лучшая оценка того, что мы можем услышать за то, что мы делаем. Только КИХ будьте лучшими, становитесь первыми и будьте клиентоориентированными.